На дом. Меня зовут Тимофей Денишевский, вы на канале Мистическая Корпорация. В этой куклу что-то вселилось. Здесь есть что-то еще. Белесова ночь. Очень, очень интересно. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Тимофей Данишевский. Вы на канале Мистическая Корпорация. Я вернулся в этот дом. В прошлом выпуске вы все видели. В этой куклу что-то вселилось. Человек помог мне избавиться от этой сущности. Полтергейста здесь больше нет. Но у меня сложилось впечатление, и я так думаю, здесь есть что-то еще. Сегодня 31 октября. Сегодня у нас будет Велесова ночь. Кто знает, что это такое, если не знаете, можете почитать об этом. Также у нас Хэллоуин. И это очень, очень серьезная возможность сегодня, чтобы я еще не снимал в такие мощные дни никогда. И думаю, что сегодня грань между нашим миром и миром незримого, скажем так, паранормального, сверхъестественного сегодня сойдутся воедино, и мы можем заглянуть в щелочку и посмотреть более явно на все эти вещи, более интересно. <coughs> немножко, немножко испытываю какое-то напряжение, да, мне впервые я снимаю вот именно в такой день, когда лучше этого не делать, но сегодня мы посмотрим, что из этого выйдет. Если бы, возможно, я не сделал бы татуировку, о которой я кстати, никому не говорил, теперь она есть. Теперь немного мне поспокойнее. Еще пару часов подожду, когда уже наступит прям конкретное время. И буду начинать, буду начинать проверять, что же здесь может быть. Сейчас уже время 12. Я все подготовил. Сейчас попробуем связаться с тем, что здесь осталось или что есть, и узнаем. Но у меня очень, скажем такое, не очень предчувствие. Я думаю, что голосов сегодня будет очень много. Начинаем. Меня кто-нибудь слышит? Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? вы а сколько у вас здесь ты не один да я знаю а ты можешь мне помочь? Кто-то из вас может мне помочь? Я хочу знать, что за существо было здесь в прошлое мое появление. Как он здесь оказался? Можете говорить кто-то один? Я не могу разобрать, что вы говорите. Говорите кто-нибудь один. Кто может мне помочь? С зеркалом? Ты хочешь сказать, что он появился здесь с помощью зеркала? Насколько давно это зеркало в этом доме? А ты кто такой? Кто ты такой? Можешь проявить себя. Ты можешь проявить себя. Если ты здесь и можешь проявить себя. Чем ты хочешь навредить мне? Вот возьми. еще одну куклу. Шесть просто. Вот это вот я сейчас осадился. Так, я, ребят, косу уберу куда-нибудь сейчас на всякий случай. Ты случайно нажал на этот. Ее как-нибудь лучше куда-то спрятать, потому что я уже за эти вещи конкретно переживаю. Прям вниз ее может воткнуть. Так буду безопасней. Хотя бы есть какой-то шанс, если что. Так, надо г выключить. Тормози, тормози, подруга Твою мать Чёрт Охренеть Тормози, тормози, подруга Thank <laughs> you. Но это самое жуткое, еще со мной было. Ну, общем, что я могу сказать? Это полная жесть, вообще полнейшая жесть. Я сейчас немножко поставил камеру в той комнате. Так, помню, в этой комнате у нас тоже очень странное что-то происходит, потому что эти двери Этот вот шкаф я еще заметил что у него вот это вот сбоку это зеркала короче я конечно не верю в чудовище там из шкафа и всякого такого но это очень интересный знак и я думаю поставить здесь камеру Пойду возвращаться туда, там самое интересное На всякий случай, я не знаю, время уже на Второй час ночи где-то приблизительно Я планирую выйти на улицу Немного передохнуть У меня, если честно, немножко даже сейчас Потрясывается нутро Для начала я Поставлю сейчас вещи на свои места быстренько попробуем быстренько сеансы гэф да такой махим Давайте попробуем все-таки по -по -по попробуем еще раз призвать его. On. Ты еще здесь? Кто ты? Назови свое имя. Напрягает меня вот эта вот темнота. Сейчас уже не отвечает. Да, вот это сегодня у нас. Знаете, вот это вот очень похоже. Это плесень, скорее всего. Так, я сейчас... Друзья. Я сейчас выйду на улицу, ракцию возьму с собой, попробую на улице еще раз провести сеанс. И давайте поп попробуем оставить, здесь камера есть. Там камера тоже стоит. Если даже что-то будет, мы, возможно, что-то услышим. Фонарик. Я без фонарика не пойду. Я так понимаю, они вот им, когда по игре общались, имели в виду это зеркало. Стрёмно, конечно, в такую ночь очень стрёмно. Пусть немного. Да, ночь сама по себе страшная очень. И очень тихо. Вот хорошо, что здесь низкая крыша. Ой, слишком ярко. Все-таки я попробую сейчас вверх провести. Здесь кто нибудь есть? Ты здесь? Если ты здесь, ответь мне Почему зря вышел? Почему я зря вышел? Почему мне лучше зайти домой? Зачем мне зайти домой? Черт Черт, черт, черт, черт, черт, черт. К улице у нее жуткая. сегодня особенно это место меня удивляет Фу, я немножко в шоке скажу честно и на улице еще это все тут уж решил собираться снаружи видели, что за бурьян? Что это нах... С двух сторон. Сразу в два окна. Как такое может быть -то? могу все мне нервничать начинаю так так эта штука сейчас разбитая у меня но я думаю сработает лампочка если что должна Твою мать. Что это так? Во всем доме что ли? Охренеть. Везде просто практически. Ты сейчас... я все-таки собираюсь отсюда и ухожу я конечно бы рад остаться еще но это реально что-то прям жутко уже мне стало я думаю на на сегодня сеанс сеансами стоит закончить поэтому я ухожу домой